Михаил Наумов родился в 1908 году в Пермской области в многодетной крестьянской семье. С 18 лет работал на шахтах, принимал активное участие в комсомольском движении и, как следствие, 20 лет вступил в партию. В 1930 году рабочего парня призвали в армию. Войска ОГПУ. Идеальная анкета, грамотный, член партии, ну чем не командир. Михаилу предложили остаться в армии. Он согласился. Войска УГПУ занимались не только охраной лагерей. Борьба с контрреволюционными элементами, охрана стратегически важных объектов, ликвидация банд, борьба с басмачеством, ну и главная охрана государственной границы. Стоит напомнить, что с 2020 года и по сегодняшний день рубежи нашей Родины охраняют чекисты. Пограничные войска – НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ – это всегда были самые элитные войска, куда даже рядовых бойцов отбирали штучно, не говоря уже о командирах. В 1941 году пограничные заставы, на взятие которых гитлеровцам отводилось 20-40 минут, держались сутками. Среди передовых частей вермахта ходило негласное указание – бойцов в зеленых фуражках в плен не брать. Их и не брали, потому что те не сдавались. 22 июня Михаил встретил на западной границе под Львовом. Буквально на днях получил звание капитана. В первые дни войны он был назначен командиром арьергарда 13-го стрелкового корпуса. Данное подразделение должно было идти самым последним и принимать на себя все удары наступающего противника, то есть прикрывать отступающие войска. Подразделению был дан четкий приказ – стоять до последнего и не отступать. Наумов не отступал, поэтому вскоре оказался в окружении. Пограничники пробивались на восток, но фронт катился быстрее. Именно поэтому было принято решение перейти к партизанской войне. В конце осени 1941 -го года отряд связался с умскими партизанами. Но у народных мстителей свои законы. Капитанская шпала ничего для них не означала. Нужно было заслужить право командовать другими. Поэтому Наумова зачислили в отряд рядовым бойцом. Право командовать он доказал. Вначале стал начальником боевой группы, потом командиром отряда, а потом начальником штаба партизанского соединения из семи отрядов. А в январе сорок третьего года возглавил это соединение. За личное мужество партизан Наумов был награжден медалью за отвагу. это награда, которая вручается рядовому и сержанскому составу впоследствии сосед сола, рядом с золотой звездой героя Советского союза. В 1943 году Наумов посадил своих партизан на лошадей и тачанки и отправился в рейд по тылам противника. За 65 дней они прошли 2379 километров. Маршрут следующий. Курская область, Сумская, Полтавская, Кировоградская, Одесская, Винницкая, Житомирская, Киевская, Пинская. Взорванные мосты, разгромленные гарнизоны, сожженные склады вновь организованные партизанские отряды появление наумовцев всегда было внезапным и никогда не оставалось незамеченным уже в конце февраля Наумов получил радиограмму что его рейдом заинтересовалось верховное командование 7 марта ему было присвоено звание героя советского союза самые тяжелые бои были в вининской области наумов понятия не имел что проложил маршрут прямо через ставку гитлера когда в Берлине узнали, что партизаны идут прямо на Волчье логово, на ликвидацию подразделения бросили танки и самолеты. Однако уничтожить группу не удалось. Партизаны выскочили из кольца. Рейд продолжился. И окончился он только в апреле 43 -го года в Белоруссии. Когда Сталину доложили об итогах степного рейда, проведенного капитаном-пограничником, Верховный покачал головой. Капитан? Нет. Не годится. Генерал. 9 апреля 1943 года капитан Наумов стал генерал-майором. В июле 1943 года Конное Соединение Наумова совершило второй рейд. А в январе-апреле 1944 третий. Всего под командованием Наумова партизаны с боями прошли более 10 тысяч километров. Провели более 300 боевых операций. После 1945 -го года... Наумов служил в структурах МБД, а с марта 1953-го занимал пост начальника управления внутренних войск Министерства внутренних дел Украинской Советской Социалистической Республики. Умер наш герой в 1974 году и похоронен в Киеве. Мои промахи и недочеты, ваши мысли и соображения, как всегда прошу оставлять в комментариях. Благодарю за внимание.